Привет! И вы на канале Вита Лобня. Мы продолжаем наш проект Лобнинская курочка. И сегодня мы решили почистить наш курятник, его продезинфицировать. Для этого мы решили использовать йодные шашки. Как они у нас выглядят? Мы купили несколько штучек. Это вот такие вот небольшие баночки. Тут внутри фитилек. Вообще они идут на 10 метров кубических одна баночка. Ну мы чуть-чуть поменьше взяли. Принцип использования какой у нас? Они ставятся на не горючую поверхность, то есть это может быть железо, плитка, любая поверхность, которая не горит. Все это поджигается. Работать, естественно, надо в резиновых перчатках, голова чтобы была закрыта, одежда тоже чтобы была закрытая, поскольку а как крути, все-таки что у нас э, не самое безопасное. Животных мы всех э, вывели на время дезинфекции. Поэтому у нас в курятнике никого сейчас нет. Это, в инструкции мы читали, что при животных все-таки делать э, можно, но мы решили пока что погода Пусть. хорошая их. В этом пускай они погуляют. Но зимой, по идее, если курицы немножко сопливят, можно и при них шашкой зажечь. Они у нас дезинфицируют курятник. Давайте, господи, подожжу. Время работы было заявлено 18 Да, секунд. в инструкции записано, что они горят. Вторую Спасибо. надо было сразу зажечь. Сейчас, Давай пусть сгорит она. Тусь, выйдем пока. Тусь. Так мы, Заходите, так, мы выходим. Мы закрыли. И вот через окошко можно видеть, как у нас все там дымит эта шашечка. Не знаю, мы подожгли только одну, у нас подожглась только одна. Вторую, наверное, оставим для перепелок. Потому что, в принципе, вот сейчас закрыли курятник. Оставили я закрытым, у нас приоткрыто немножко окошко. Видно, из него выходит этот дым. Вот сейчас через стеклышко видно хорошо, что все это дымит. Рыжий дым. Все у нас дезинфицируется. Вот так вот.